Всем здравствуйте! Мы продолжаем наш, нашу серию диалогов с интересными людьми. Сейчас у меня в гостях Владимир Ефремов, эксперт по точным действиям в бизнесе и по масштабированию, тренер и наставник в школе молодого предпринимательства при правительстве Московской области. Владимир, здравствуйте! Да, здравствуйте, Сергей! Да, рад вас приветствовать у нас в студии. Владимир! Я хотел бы спросить у вас. Вы недавно говорили про то, что очень важно продолжать создавать вау-эффекты и пользоваться э, нетворкингом. А как по-вашему, да. они до сих пор, ну, наверняка вы думаете, что работают? Хотя я бы, вот, например, призадумался об этом. Работает ли сейчас эффект вау-эффект и попытка завязать контакты? Ведь в мире сейчас... В соцсетях невероятное количество попыток, предложений, заявок и даже навязывания весьма агрессивного своих услуг. Как в этой лавине, в этом потоке можно говорить про попытку сделать вау-эффект, когда все уже, казалось бы, сделано? Да, Сергей, я понял вопрос. Про вау в контексте говорил, что работая со своими клиентами, превосходить их ожидания. То есть всегда можно сделать больше, чем обещаешь. Почему-то многие, наоборот, стараются обещать больше, чем делают да? mm -hmm. То есть, вот, Или как минимум просто хотя бы столько же, сколько обещали А вот сделать чуть больше, это уже вот ну а как вот. Да, соглашусь с тем, что в интернет много всяких предложений, агрессивной рекламы И она порой там выглядит весьма неадекватно, да, и навязчиво П -п Порой это как какая-то что ли, какая-то агония, что ли, я не знаю, ну, просто вот, ну, можно по-разному это расценивать. И да, сейчас сложнее вау-эффект wow создать, э, его можно создать, когда ты понимаешь, кто твой клиент, какие ценности у него есть, э, какие ценности ты создаешь и соответствуют ли эти ценности его ценности. Вот. Поэтому э, такая глубокая... Работа предварительная, да, uh -huh. понимание вообще людей. Что кстати, нетворкинг. нетворкинг работает всегда, люди, потому что состоят из людей. Назовите мне хоть одно событие, которое не начиналось бы со знакомства двух людей. Да, такого ну, события, я, вот... пожалуй, не назову. Mm. Да. Скажите, пожалуйста, вот Facebook и Instagram, аудитория в них за последние несколько месяцев упала, как я читал, на 30%. Где-то С... так, да. Да, где-то так, да? Вот, сейчас э, за, ВКонтакте может ли считаться заменителем Фейсбука, э, Дзен может ли тоже там, ну, как бы, мож, могут ли текущие российские площадки э, стать э, новой э, базой такой для того, чтобы делать свой бизнес и продвигать свои идеи, свои сообщества и, и так далее? Я думаю, что в теории да, а для того, чтобы на практике важно, чтобы у людей выработалась привычка удобного использования этих площадок, да, то есть надо понимать, что такого получали люди в инсте и фейсбуке, чего они, допустим, не получают в ВК или в других площадках, или думают, что не получают, потому что я понимаю, что, допустим, я недавно в ВК зашел, там столько всего изменилось, я там столько лет не был, только захожу, такой, о, интерфейс другой. Uh -huh это самое, что-то поудобнее стало, что-то поинтереснее. То есть это все всего лишь сила привычки. Люди, они же состоят из привычек. Если, допустим, я пользовался э, стоит 5 лет, а потом меня говорят, слушай, брат, то будет сложно отказаться от этой привычки. Ну, нужно нужно как-то очень сильно перевесить, ну, какой-то такой вот инструмент создать, который действительно будет удобен, полезен. И... Вот. То есть возможность такая есть, шанс есть. Да, Владимир, мне знаете, мне очень интересно у вас спросить, потому что вы бизнес-наставник в школе предпринимательства, каким образом человек становится бизнес-тренером, бизнес-наставником? Он для этого должен пройти свой бизнес-путь? Или он носитель большого количества эффективных знаний? Или он обладатель некой методики? Каким образом сегодня человек становится вот таким бизнес-тренером? Хороший вопрос. Я, честно говоря, у меня нет на него прям такого <смех>, точного ответа, потому что у меня как-то все произошло а, само собой. А, я с 2010 года ушел, с 9 ушел с найма, работая директором филиала группы компаний «Хост». Мне тогда было, так, 9 год, мне было 28 лет. Вот. И… А... Я хотел в собственный бизнес, пошел, решил построить центр обработки данных. Там понял, что я понимаю больше, чем просто продавать железки. Потом углубился в то, что это все еще нужно, для этого еще нужно бизнес процессы править, и в итоге так пошел в консалтинг. Потом консалтинг постепенно перерос уже в консультирование непосредственно людей, поскольку, ну, Какие-то системные вещи вижу, плюс опыт, да, и просто стал помогать людям. Потом пошла насмотренность, потом было развитие в бизнес-сообществах, потом я сам возглавлял бизнес сообщество в регионе больше трех тысяч учеников через меня прошло разных. То есть это все-таки путь, это выбор, да, то есть, и это в первую очередь не даже не про... Здесь важно, чтобы было служение людям, стремление служения людям. То есть не просто из гордыни, я учитель, я что-то знаю, я же ничему не учу, я... Помогаю людям использовать их ресурс, плюс даю какую-то теоретическую или практическую часть из опыта моего либо моих там, клиентов и чуть-чуть направляю. Но выбор всегда за человеком. Вот Хорошо, если есть бизнес-путь. У меня был бизнес-путь, у меня было несколько удачных попыток, несколько неудачных попыток. Вот. Я понял, что мне неинтересно заниматься одним бизнесом, потому что я очень быстро в рутину, когда захожу, мне становится скучно и неинтересно. Мне интересно решать разносторонние задачи, разномасштабные задачи. И я понял, что в одном бизнесе это сделать ну, менее, скажем так, интересно, чем участвовать в разных бизнесах. У меня были практики, когда меня приглашали управляющим партнером в компанию, там, наемным коммерческим директором, наемным, временным, там, проектным коммерческим директором, и тому подобное. Вот такой формат мне интересен: видеть многое, смотреть с разных сторон, использовать этот самый опыт, концентрированный и транслировать mm -hmm. его дальше, вот. Ну, сейчас, да, сейчас много желающих стать бизнес-тренерами, там, наставниками, это очень популярно. И это, в принципе, хорошо, что есть понимание у людей, что, а, во-первых, есть помогающие профессии, во-вторых, люди готовы платить за эти помогающие профессии. В отличие, там, допустим, от западных стран, где давно это уже. Там, с, с, с иностранцами встречаюсь, затем тем же Гиллом Петерсиллом общались на Бали, он говорит, он первый вопрос у него был, кто твой коуч? То есть для русского человека это не совсем типичный вопрос, да. Uh -huh. Мягко говоря, а там это нормально, потому что понимают, что в одного идти по этому пути, конечно, можно, но лучше, чтобы кто-то, который показывал тебе или хотя бы подсказывал, слушай, а ты уверен, что ступенька твердая? Или может все-таки вот тут упереться, вот за ручку подержаться? Да? Не обязательно на одной ноге прыгать, можно и на двух, ну и вот так далее. Да, Владимир, вот очень классно, что вы именно эту тему сейчас затронули, потому что для многих такое ощущение бизнес-наставничество представляется профессией, где ты находишься на острове и по телефону консультируешь или делаешь посты в интернете и тебе сами сваливаются какие-то заказы. Вот. Но насколько сложно быть бизнес-тренером, который постоянно должен доказывать свою состоятельность? Во-первых, себе даже, в первую очередь, да. То есть, потому что а, сложность в чем? Важно развивать в себе любовь к людям. Важно не ставить себя выше этого человека. Да? То есть ко мне приходит там, собственник бизнеса или там руководитель стоп-команды из топ-200 Forbes, например, да, компании. И я не могу говорить, что я знаю что-то лучше, чем он. Но я понимаю, что он может чего-то не видеть, и я могу в этом помочь ему увидеть. И сидя на острове, ну у меня была такая практика на острове, как раз на Бале консультировать да и много консультаций веду онлайн но очень важно погружаться еще внутрь немножко да, работая и, и э, это не то чтобы сложно это все-таки выбор и это путь и это некая философия внутренняя то есть как я уже сказал служение людям на первом на первом месте потом э, уже там все остальное там, монетизация там, ну и компетенции, конечно же. То есть бизнес-тренер, наставник – это человек, который в первую очередь очень много денег и времени вкладывает в себя. В свои знания, в свое понимание. Человек, который находится в постоянном незнании. Потому что как только я остановлюсь и скажу, да я знаю, вот в этот момент моя ценность начинает снижаться. Потому что есть… У нас 8 миллиардов людей, нельзя шаблонно мыслить по… Что, что для одного подошло, то для другого. Да нет. Здесь э, очень важно уметь адаптировать те или иные решения, задавать правильные вопросы, смотреть на ситуации с разных сторон и, естественно, сохранять свободу воли. Вот это вот очень важный момент. Выбор всегда за клиентом, учеником и так далее. То есть Я только показываю. Мы с ним разбираем ситуацию, с командой разбираем ситуацию, создаем образ будущего, смотрим последствия, выписываем показать. Но делать, ответственность за делание и за результат, она всегда на стороне предпринимателя. Или не делать, это тоже выбор. Uh -huh. А подскажите, пожалуйста, мне очень любопытно, вопросы, с которыми к вам приходят люди, условно говоря, из списка Forbes, и те, которые называют себя малыми предпринимателями, они задают схожие вопросы вам? Или это кардинально разные системы взгляда на мир, то есть системы мышления разные у них? В конечном итоге приходим примерно к одним и тем же вопросам. Ну, формулировка вопросов, конечно же, изначально вот она вот такая, да, там, мы эти хотим в космос, а эти хотят просто хотя бы удвоить. Но в итоге выясняется, что те, кто хотят в космос, им еще рано до космодрома, им надо все-таки вот немножко вот хотя бы на Земле поработать, вот, и решить некоторые вопросы, прежде чем отрываться. Но при этом, да, классно космическую картину нарисовать, создать, и уже есть для этого ресурсы. А малому бизнесу? Ему, ему даже порой проще и быстрее, потому что адаптация примерно решения, они одни и те же. В конце концов, и там, и там работают люди, и проблемы у людей одни и те же. Я даже больше скажу, мне порой приходится работать даже не с процессами и с какими-то показателями, а вообще с состоянием самого собственника, да, с тем, как он мыслит, как он относится, и даже не в бизнесе, а вообще, в принципе, даже в жизни. Почему я сегодня затронул тему состояния как первый пункт э, действий предпринимателя в ситуации неопределенности и кризиса? Потому что вот от состояния зависит все. Да? Я не, сейчас не буду говорить там, про метафизику мышления и про все остальное. Вот, глубоко уходить в эзотерические какие-то вопросы. Суть в другом, ну Суть, в общем-то, одна. Да? Какое состоянии, то и притягиваю. О чем я думаю, то и происходит. На что я э, фокус внимания направляю, э, там энергия, там результат. И поэтому очень важно подсвечивать э, в правильные места. А вопросы, да, приходят они, эти с космосом, мы хотим в искусственный интеллект и так далее, а эти хотят просто удвоиться. Но в итоге выясняется, этим надо вообще немножко все-таки, прежде чем в космос запускаться, надо немножко процессы все-таки выстроить здесь, а этим тоже надо и процессы. И... Да. А каким образом вы свое собственное состояние все время поддерживаете э, ну, в стадии действия, в стадии активности, не даете себе сползти? У вас тоже есть какой-то наставник, консультант? Каким образом вы двигаете у меня несколько... себя все время вперед в развитии? Да, у меня обязательно есть наставники, есть учителя, духовные учителя, наставники. Ну, как бы, если я сам не пользуюсь тем продуктом, который я сам продаю, это будет очень страшно. Очень странно. Причем я дорогой, и я покупаю дорого, То есть это тоже важно понимать. То есть мне не будут платить, если я не готов платить. Как работаю? Обязательно работа с телом. Духовные практики. Причем это часто объединено. Есть динамические медитации различные, которые позволяют и энергию в теле дать, и центрировать немножко мышление и все остальное. Обязательно время для себя. То есть э, делать паузы и, с, скажем так, отключаться от вот этой вот всей мешанины, да, и немножко просто останавливаться, разделять вообще э, пространство своего дня на, грубо говоря, там, первая часть дня, она больше такая системная активная работа, а вторая часть, она больше такая креативная, творческая, подумать, что-то там, помыслить, помедитировать э, над чем-то. Вот, конечно же, общение сообщество, да, какие-то мастер-майнды, то есть вот это, все, все то, что я говорю, то обязательно я использую. Uh -huh. Ну и, там, понятно, питание, режим, вот, я сейчас там там, там, там много. У меня за последний год даже столько пройдено практики опытов и изменений в жизни, я от очков отказался. Я перешел на интервальное питание 16 на 8, я убрал мясо, вот, и многие-многие-многие вещи. В Слушай, а как вы от очков отказались? Ну, так взял, просто принял решение смотреть на мир своими глазами. А, смотреть просто на мир своими глазами. Угу. Да, потом стал работать уже с, с профессором, по методике восстановления зрения, есть там физиотерапия, есть угу. упражнения, ну и самое главное, конечно, это эмоциональное состояние. Потому то что... есть это процесс, который можно регулировать, да, получается? Да, да. да. Причем мне он объяснил физиологию этого процесса, я обалдел. Ну то есть это реально вот мышечные... Мышечная система, там 11 пар мышц, которые просто можно тренировать, и глаза будут смотреть. Вот если, допустим, взять очки тренажеры, да, вот сеточку нет под рукой у меня их, uh -huh. и через них смотреть, можно спокойно видеть там 200%. То есть, значит, глаз это может видеть. Вопрос только вот как сделать вот этот вот пучок света более сконцентрированный. А для этого важно просто... Да, замечательно, слушайте, поделитесь, Обязательно, напишите мне, он в Сочи живет. Дедулечка такой, у него школа восстановления зрения, так называется, безоперационная. По замечательно, да, замечательно. Владимир, я уже буду больше завершаться, но да. мне очень любопытно, знаете, вы такой человек-практик. Предположим, некто вот хочет тоже быть бизнес-тренером, и он хочет установить какую-то адекватную цену на свои услуги. Как ему оптимальную цену себе подобрать, чтобы потом, конечно, вырасти, ну и сейчас не продешевить? Просто время свое цените все. Ну, то есть время жизни. За сколько я сейчас готов час жизни продавать. И то это есть, работает, факту... то есть клиенты скажут: а, окей, 10 тысяч. Не, нет, нет в для час. себя, для, для себя. Ну и понятное дело, что ценность и э, сравнение с рынком. Я начинал со, в свое время с 10 да? тысяч. Сейчас у меня личная стратегическая сессия больше ста тысяч. Есть э, динамика движения. Всегда найдется покупатель, который готов купить за эту сумму. У меня там, допустим, в личное наставничество, да, ч -ч человек зашел, он сказал, если ты назвал меньше 500, я бы тебе даже не, не обратился. Ну, то есть вот всегда есть свой а, покупатель, который видит ценность в своем времени. Потому что человек, который обращается, предприниматель, он же тоже ценность своего времени знает. Он же понимает так, ну, если я плачу 10 тысяч, а что этот человек мне может дать за 10 тысяч? Готов ли я свою жизнь, экспериментировать там вот, ну угу. вот, на это, да, в чем я не уверен. Поэтому понятное дело, что поначалу можно там начать тестировать 5-10, какие-то такие цифры, смотреть, как рынок реагирует, нарабатывать кейсы, а потом увеличивать и работать с самоценностью. То есть я не могу продавать один и тот же продукт сегодня и завтра, если я сам не меняюсь, если я сам не вложу туда там хотя бы полмиллиона в себя на какие-то получения дополнительных ценностей, знаний, там, практик, еще чего-то. Поэтому со временем это растет. Сколько примерно вот. времени может занять сегодня у человека путь от того, что он сказал, я буду бизнес-тренером, каким-то наставником, коучем, вот, до первых клиентов и какого-то потока даже, я бы сказал, не первого клиента, а до какого-то потока начального клиента. Сложно прогнозировать, зависит от, от практики От чего это человека. может зависеть, да? вот, очень вот, это от, от опыта, понимаете? Вот я пришел в консалтинг, у меня уже был бэкграунд продаж. Получается, к году я ушел, я с 15, ну, 14 лет начал в продажах. У меня почти там 15 лет продаж был опыт. Вот, разного, да. И я, собственно говоря, тренерствовать начинал, в первую очередь, с позиции продаж. То есть я взял свой опыт, просто стал передавать и делиться им. И плюс немножко еще там другие вещи. Если бэкграунд есть, то можно там за год-два вполне себе выйти на какой-то поток. Ну, за год, год даже можно Год-два, угу. Ну, ну... Первых клиентов можно получить сегодня, сделать пост в Инстаграм и найдется тот, если подобрать правильные ключики, там триггеры и все такое, да, то есть, все, то есть получить ли да, в принципе, не сложно. Но мы же помним, там, да, зарабатываем на постоянных клиентах, на рекомендациях и так далее. А вот тут уже очень важно наработка кейсов, результатов, когда за тебя уже говорят твои результаты, а не ты в, маркетинг, в маркетинговых сообщениях. Вот этот очень важный момент, вот, вот, вот именно тогда выстраивается уже поток. Тогда уже обращаются, готова синергия приглашать, выступать, э -э, да, готовы на ну, это и так далее. Вот. Поэтому ну, это хороший путь. Причем это не обязательно в бизнесе. Сейчас э -э, большой спрос э -э, и большой рынок на вспомогательной профессии. Люди, потому что в большинстве своем немножко потеряны в ситуации неопределенности. И они хотят на кого-то опереться. И с одной стороны, не очень такая, ну, точнее, благоприятная почва для всяких шарлатанов, да? И это не очень хорошо, важно учиться разбираться. А с другой стороны, это возможность по-настоящему классных мастеров проявить себя. Потому что герои, они не нужны, когда все хорошо. Герои нужны, когда нужно спасать мир. И их призывают, они просыпаются тогда, когда нужно. Ну, посмотрите да, все фильмы про супергероев. Вот сейчас время для супергероев. Причем супергерой может стать любой человек. Даже внутри компании может... Вдруг появится человек, который может стать тренером, лидером, вести за собой команду, э, наставлять, коучить. Потом из этого вырасти, допустим, в отдельного тренера. Такие тоже э, факты случались. Как бы вы выбирали сейчас для себя бизнес тренера, если бы у вас была такая потребность? Ведь э, имя им «Легион» и перебрать, переслушать всех сложно. Как же выбрать человека, который даст тебе то, что тебе нужно? Во-первых, надо понять, что же я все-таки хочу, то есть какой идеальный конечный результат работы с тренером я вижу, и как я вижу процесс, какой я хочу, да, то есть как я все представляю, все же есть ожидания, потому что все равно сравниваться будет человек с ожиданием, собственно, с какой-то картинкой. А потом посмотреть, что есть, выбрать там от 1 до 5. ну одного нет, выборов не очень, да, от трех до 5. и поговорить и посмотреть на результаты, не на то, что он говорит, а посмотреть на результаты, еще лучше пообщаться с теми, у кого эти результаты. И задать те вопросы, которые важны э, тебе, ну мне, да, с точки зрения того же процесса работы, да, что для меня приемлемо, а что для меня неприемлемо. Кому-то нужен жесткий тренер, да, а кому-то нужен, наоборот, тот, который вот тут по погладить, там скажешь, какой то молодец, замечательно все сделал, вот так вот, красавчик, да. А кто-то, сколько жопу поднял, быстро. То есть вот для себя же выбираю, а дальше выйти навстречу, пообщаться, послушать, почувствовать себя, попробовать в конце концов. Сейчас ä, попробовать дешевле, чем иногда выбирать. Время, время, время сейчас, большая ценность времени. Да, супер. Владимир, я благодарю вас за очень любопытные ответы. Друзья, у нас в гостях в прямом эфире был Владимир Ефремов, эксперт по точным действиям в бизнесе и масштабированию, тренер-наставник в школе молодого предпринимательства при правительстве Московской области, человек мудрости, и я чувствую, человек миссии. Да, вы человек да, миссии, есть, да. Такое. Да, да, есть такое. Да, я причем раскрыл, причем есть такая система, да, которая там по идзин по... Времени, даты рождения а, дает понимание направления, ну, то есть, точнее, своих ключевых талантов, да, с чем пришел человек в этот мир? Мы все пришли с какими-то ключами к проживанию собственного личного состояния для обретения вот, э, счастья, просветления и всего остального. И у меня, я когда увидел, я обалдел. У меня, у меня первый талант это направляющий. И поэтому я сейчас э, называю себя, мне слово трекер западный не очень нравится, я называю себя направляющий, поэтому я направляющий предприниматель. Отлично, отлично. Друзья, можно ли пойти в спортзал, накачать э, свои мышцы самостоятельно? Можно. Можно ага. ли это сделать лучше с персональным э, крутым тренером? 100% так и произойдет, это будет более хороший результат. Владимир Ефремов, прошу любить и жаловать. Спасибо огромное. Благодарю, Сергей. Да. Поэтому по глазам напиши. Пришлю ссылку. Спасибо. Всем.